Так, я так и знал. <связываю> угу. <связываю> Зачем он скинул? Да, талисман. Что и пропал. Ну что, да. убирай. Хм, ну да. что? Ты Мы проиграешь? Отфигарим. Он, он отфигарим. Да, бесполезный. Музырьбак, давай, иди сюда. Сейчас мы тебя отбегаем. Иду сюда. Давай, иди сюда. А, иди что кидану, Ой, да, ты, а вы не боитесь его раздавить случайно? Нет, ты такого не раздавишь. Так, меня что-то ещё бьёт. Увеличение. Да, воздух. Ай. Так, нифига, она увеличилась в размерах. Девушка, знаешь, что я ей побольше видывал. Сейчас мы тебя отбегаем. У меня есть... Не него, да подожди. меня воздух лупасит! Mm -hmm. Только что трезубец какой-то достался. <свист> есть <свист> один камень чудес, <свист> который поможет нам с такими справиться наглыми. Стой, стой. Вот он Чё? здесь, Вы Деда. Давайте отфигарим трезубец. С ним бесполезно. У меня драться. есть один камень чудес. -ка сюда. Прием, мистер, мистер Бак. Мистер Баг прием. Дайте. Что, алло? Короче, я говорю, есть один камень чудес, который пом... мне поможет с такими справиться. Ай. Не его используйте. За дистанцию бешеная. Да, ну, она слишком быстро какая-то надоела. Бля. Так, нужно исправиться с невидимкой, мне кажется, не? Невидимка, невидимка. Потому что или у меня глюна, или меня ударил. Меня кто-то убьет. Меня кто убьет. Меня воздух, Меня воздух, бьет. Бьет. Я Но знаю, что самое делаю. Я... Что делать, если тебя убьет? Эм, меня кто-то убьет. Это я тебя вижу. Так, я ты сейчас... Правда. Да, ты там наладить. Ну, обижает. ладно. Пора да. применить слияния слияние с камнем чудес. А? Слияемся! Отлично. А теперь... Чветик. Даже а я... ка сюда. <свят> а да Ее невозможно мне. поймать. Елки! Слишком Слишком быстро. <свят> Надо отфиггировать ее как-нибудь, но она слишком быстрая и огромная. Где-то недалеко. Вы где, ребят Вы как где? Вы Я сейчас попытаюсь вас найти. Готовьте так, мы... сейчас будет на все будет все вид и всех. Суперкод на крыше, Адриана. Хорошо. У меня есть план. Так, мистер Бак, я заставлю невидимку светиться. Зачем это? Беспо... Ладно, заставить? Чтобы мы как, что как мне... раз близки увидели ее. Ты где караб... О, пойдем за мной. Сюда он за, точно пойди... не зайдет. Мне нужно, чтобы она была недалеко Проходи. от меня. Заходи. Шахемат, злодей. Так, Шахимат. Дай мне талисман, мне нужен. А ты пока попользуйся... Ага, а ты сначала меня найди, найди в вот учетах Да, мне пока нужен. нужно. Так, подожди, а ты... Попользуйся... Вот этим пока на время. Ладно, если меня... я подсвечу я буду... Бы... Сейчас такие придется монархиня. Да, пока. То есть Христос Яблочек... Сама либо... я... Так, мне... Мистер Бак, я преследую, выберешь, я преследую нашу нашу нашу привет, невидимка. Вер Павлина. Что? ведь вид... мой Павлина был у тебя, елки-палки. Лучше заставить ее светиться на я всякий что случай, понимаю. чтобы не ну, ломала мне всякие планы. Там невидимка подсветился. Его видно вид, на вид город. И бегемотик небольшой. А теперь я вам, помните, говорил то, что я отомщу за, за, за тот раз. Мы с вами... Здесь вот он невидимка недавно... уходит. Мы недавно, плохо... А! Мы недавно с вами плохо встретились. Сейчас мы с вами... А! Вы тогда Довольно были, кстати, троем. Камень чудес, который забер... ты украла у меня. И камень чудес павлина. Я вам скажу, это не настоящий камень через павлину. Теневой камень? Да погодите. Это... Ты... Тебе не Скажите, рассказывали? Я... Точно. Этот, я тот, адрес. который подсвечен это из 2014 года. С помощью воссоединения. Я знаю, этот да? Этот... Ты что? При... Ты что? Может быть, потому что я тебе рассказала об этом Адриану? Кому Точнее, рассказал? не Адриану, а этому. Бегемоту. Как зовут Адриану? Его? Максу. Точно, вспомнил. Максу рассказал. Надо подковать. Ты что, не помнишь Максу рассказал? Да, помню. Макс Хранитель. А Макс там всему, всему городу растворен об этом. Хватит То, что лод, опять... лод, <связывая> а, Ладно, лод, по пора кое-что сделать. Жанны, до Жанны Барк дошло. Кстати, не забывай, что у меня, по -что у, меня что -то есть, у меня есть одна магия. Я могу легко избавиться от этого эффекта. Какой интересный такой радость. Слушай, моя я хорошая, не... пока я не я дитрансформируюсь, твои с... ты будешь всегда светиться, пока я не Слушай, Моя хорошая, у меня есть сентимонстр, который я уже как бы давно э, сделала. Сентимонстр не может влиять на, на изменение моей магии, потому что на тебе находится целик. Если ты с тебя снимешь шевек, я еще раз. Свои силы могу использовать бесконечно. Иди сюда, невидимка. Так, все, мы спалились с организацией. Не... Вернемся. Вы куда? Да. елки, есть... иди да. в баню. Плак. Слияние. Да. Так было. Мне красивую. нужно, мы... мне так. нужно дидитрансформироваться. Ну тогда приди, я сойдёт Я а, сойдёт да. детрансформ... Ну привет. Разделитесь. Это... А теперь он свой талисман. Привет. Сначала потому что, хотя нет, кого я? Это то, о чем я говорил. А что ну, я говорил? Я предпочитала так, то, что он. Знакомьтесь, это, это Шанбан. Мистер Кот. Мистер Кот, да, да. хочу... почему Мистер Кот? Бакнуар а -а -а. вот. Бакнуар. Я ловкий. -бак сейчас а -а -а. Он сейчас может закатать любое силуарь, Да, да ничего, Бак завалить. Я понял, что... Я, ладно. Ловкий, я сильный, пора с ними пора с ним. бакнуар. Ты только давай аккуратнее, одну штучку береги. А то, если это... Бак. Я еще не использовал свои силы. Это то же самое, что... И соединить камни и закатать желание. Правильно? Значит, у меня есть силы разрушения и созидания, но... Помимо этого я могу много. Я сейчас кое-что попробую. А я сейчас снова заставлю их светить. Потому это... что я, я снова обиделся камни чудес. Очень удобно, спасибо. Так. Пожалуйста. Чтобы мы их обоих не потеряли. Россия есть такие скрытые силы. Нет, нет. Есть. Которая дарует меня бессмертие Где ты? Мне бы хотелось, чтобы был. Веном! Вот ты и попался. Итак, я рассказываю свои силы. У меня при, ведет, со... при объединении этих двух талисманов я могу загадывать любую силу. Теперь этот человек находится венами. Пока я не, не, не шлепну пальцами, не щелкну, я могу использовать веном бесконечно без трансформации. Я могу, я могу загадывать ш... желания, любые. И не будет разрушаться. Загадай желание, чтобы не пропали. Венам. Вот именно. Если, чтобы... пропа... Если пропадем мы, то пропадет кто то еще. Так, пора ищу. забрать твой талисман. Так. Черепахи. Снимайте. Снимайте пока. Венам. Венам. Почему на тебе Веном не работает? Что ты не подаешь? Ах ты. Так ему не надо Со попадать, ему нужно под... просто пальцем а щелкнуть. Где? А раз и щелкнул? Да. Но врач... Чтобы... Чтобы... Опять? А, а? Я их да. Веном. Отлично. Так, он дитрансмиссируется. Да талисман. Я лин... сейчас три зубы соберу. А теперь пора забрать талисман а что, кролика. Три камень у него... кролика. У них есть камень кролика. Чудо. Да. Талисман кролика. Хотя бы надо точно забрать теперь заберем оставшиеся талисманы. Иди сюда. Так, Талисманы. Нет. У нас еще есть вот это, вот, у которого ко мне, павлин. Забери, летс Нет. Вояж. Нет. Я только хотел. Так, стой, давай мы не будем без негатива, давай будем... Убрать веном. Зачем ты брал мускул? Хотя бы мы забрали один талисман, я уже рад. Давай без негативных эмоций, иди просто, иди, транс. Меня ж... Расражает. Не надо, да, в тебя сейчас ну, не, не надо, сейчас сейчас У раз, тебя раз, два камня железа, это очень опасно. Меня... Хотя бы один Меня... забрали. Разрешает mm. то... У меня, у меня какое-то, у меня упоминание от одной, что я скоро вернусь. иди сюда. Ладно, помнишь, ты мне давал? Я... С... А, ладно, иди. Давай, что? Ничего, иди. А я могу ли сделать... М а я могу сделать вот так вот, мистер Бак устроил вам сюрприз. Да, я уже понял, про что ты же быстрее в комнату. Советую вам прийти в комнату, Маринет. Советуешь? Да. Трансформация. Веном. Веном со мной. А ты не сошел с ума? Убираем. Я нет. Зачем был без веном? Мне... Я... Ты что серьезно думаешь, что мне это работает? А, не надо, не надо, Да. Ладно, ну смотри, как я могу сделать. По щелчку пальца не... я могу сделать так, чтобы ты исчез. Не... Поэтому ладно, я не сошел с ума, mm. не бойся. У меня есть прекрасная идея. Смотри. Ну, Ваяж. Ну, привет. Да-да-да-да. Вот и наша пернатая да -да -да -да -да. птичка. Парализуй его. Парализуй его. Веном. Ладно, пусть а он нам расскажет. Стой. Пусть он нам расскажет. Убрать веном. Рассказывай нам. Вам надо. Если ты отойдёшь, я щёлкну пальцами и отправлюсь в отправлю третье измерение. С кем ты работаешь? Ди трансформируйся. Нет. Ди трансф. Да, да, я разберусь или я тебя. Ты... Я отправлю ты тебя третьей изменение. Я не понял, что я могу. Я могу хоть что? Я знаю, то что ты все можешь. Понимаешь, если я уничтожу, <сёк> то уничтожится кто-то, например, он уничтожится или кто-то еще? Нет, Нет, это не так работает. Как раз таки это Ты не понял, как работает. работает? Я не понял, Нет, как, как работает. Нет. Ты не понял. У Нет. него не слияние ко мне. Не же. Специальная Нет. функция это другое, поэтому я не зато смотри, что буду, что сделаю не, я стой сейчас и трансформируйся и покажи нам свое Нет. лицо я же сейчас сделаю так что ты не я сейчас просто ускорю время и он ты трансформируется. и так и так рано я трансформируйся я трансформируйся а? и ты и так и так рано, и, рано или поздно перевоплотишься это бесполезно не переживай бесполезно мне нам... просто будет открыть перед тобой портал и ты, я и ты, пропадешь. Твой талисман. делает... Так, выберем... Так, я сейчас догадываю. Сделаю так, чтобы он нас слышал и понимал, но не мог двигаться. Он двигаться не мог. С Это... пальцами ты нас слышишь силоп... и понимаешь. Титухан. Я сейчас заберу твой талисман. Да я узнаю в любом случае. Если ты нам не расскажет добровольно, то в У меня есть муках, идея... Пошуток, то ты понимаешь, что будет? Убрать веном. Он отсюда теперь никак не убежит. Давай. Советую. Говори, на кого ты Дет... работаешь. Нет, мне не надо. Где Нет. трансформируйся. Где трансформируйся. Нет. Ну, все, ты трансформируйся. Я сейчас просто тупо ускорю время. Трансформируйся. А ты раскаряй. Где трансформируйся? Нет. Можно ну, как-то заставить. Тогда я, я знаю, что я сделаю. Пятнадцать секунд тебе пойдет кидади трансформации было. твоей. У тебя есть время? Тик так тик так тик так Нет. Вот ты здесь Иди сюда Нет Веном Отойди. Феликс. Это Феликс тысяча 10, 10, А 1090, теперь, девятьсот Феликс Тысяча девятьсот девяносто четвертого Да мух. может мне вопрос задать? Подожди мы заберем твой талисман. Так. Подожди, как возможно, то, что существует два пеликса. Ой. Что мы с ней делаем? Что мы с ней делаем будем? Я не знаю. Прибьем? Нет, не будем. Тебе надо выйти. Мы, мы, да. Заблокировать. Я сейчас... Да, заблокировать. Чтоб ничто сюда, никакая живая душа не прошла. Это бесполезно, Феликс. Так, ты чё, офигел? Я тебя сейчас уничтожу. Истреблю тебя. Ой, о, он самый богатый, ты чё? А теперь у меня есть прикольный план. Так как ты, Веном, ну, используй все, чтобы ты слышал и видел. Так как ты воссоздание, я могу тебя уничтожить, и мы многого не потеряем, правильно? Я сейчас использую силу просто уничтожить. Погоди, тебя. стой, если он воссозд... воссоздание, он же прошлый хранитель. Ну нельзя, чтобы было. Как вы, они его воскресили тогда? Да, они его, воскресили. его воскресили. Но, но если я его уничтожу, какая-то фигня, но ну, я его уничтожу, и мы нельзя. Я потеряем. видел глазком. Он они какую-то штуку построили на нее. Он не должен жить. Мы должны его убить. Может, отправить легче третье измерение? Ну ладно, пусть он там живет. Темные отправь ему. Ладно. Отправь Ты на третье измерение, и... это измерение тени. Из... Отправь его в измерение тьмы. Прощай. Вином. Может, не надо? Так. Убрать вином. Все. Прощай. В третьем измерении нету жизни. Ладно, убирай это. Они все... Это зона тени. Они... Он как бы вроде как находится здесь, но он как призрак. Не забрали талисманы. Ну ладно, что он там сделает? Ну, в целом, нет? он прошел за ним. Что он с ним сделает? Он ничего не сделает. Пойдем. Дедуре, До свидания. Что там делали? ничего. Погоди, сейчас, секунду. Убрать нам. Все, пойдем. Мне надо кое-что делать. Ну, что, Так, теперь используем Супер Стой! Стой! А мне выпал супер шанс. О, так, О, на. Держи, забирай свой талисман. Так, mm -hmm. мне надо, чтобы ты исправил, чтобы твою личность никто не знал. Но это Ой. потом. Ладно, все, мне надо бежать. Добрый день. Посмотреть. Добрый. Так. А что случилось? А, ты что, талисмана бояж? Спасет. Бояж. Иди мой маленький, а мы не спасет. Да, пожалуй, сейчас моя жаткоюся прямо над Сережкой и Господа, есть. Шахма отбогнула. Что меня Теперь... спасет прошлое? Теперь в одной из серек лежит камень, лежит мой амок. И когда мистер Багдит разформируется, я узнаю, где он. Все безупречно. Дики. Разъединение. И трансформация. Все, вот они талисмана можно идти на на на на на на на на на на на на на на на что ты должен сделать? Уходи, вояж. Вон, гракон ветра. Быстрее уходи. Так, быстренько пишем, сойти? пишем, пишем. в смс. смс. Так, иди быстро давай, в прошлое. исправись. Сделай так, чтобы. Проследи, чтобы со мной ничего произошло. Они как-то узнали через. Они узнали через что-то, проверь и сделай так, чтобы этого не произошло. Шах и мать. Что тебе надо? Я тебе так, ничего ну, не, не чудес Ну, я сам заберу. Что мне тут Сережку с О, спасибо Защита. Хопа, да, давай, Ах, давай. Пи... У меня сила быка. Что это изменит и исправит, тупая баня. баникс? Баник, я сейчас талисман у него заберу. Баникс так и не пошла ничего исправлять. Ну ладно. Я а что-то не понимаю, что Нет, нет, кричит? нет, нет, нет, нет. Пошел. Я, я не могу, я с париксом угораю. Париксель такая смешняшка. Давай. Тики, привет, Давай. ты скоро станешь моей пленницей, капказкой. Ой. А кто Надо такой, мистер ка -ка. Бак? Проект, а -а -а -а. ты вся испортила. Я еще узнаю, кто ты, заберут твой камень чудесный. ты все зн... исправила. Да, все а. Я еще все узнаю, я разгадаю, кто ты. Это не первая и не последняя стой, стой, стой. моя победа. Стой, стой, стой, стой. здесь? Стой, да подожди, здесь? Стой, Я тебе хочу скажу. Посмотри, что я научился. Сейчас смотри. О, здорово. Смотри, ты видел еще такой костюм классный. Лактики слияние смотри как тебе я завидую тебе серьезно Ну вы также не завидую баникс посмотри Пока, на баникс. меня посмотри на меня какая костюм а теперь загадываю чтобы ты исчез на 10 секунд все баникс снимать снимаю с тебя эффект Сейчас. так баникс убирал так, байник уже должна была приземлиться, я убрал, перенесил. Теперь. А! <смех> Вояж. Так использовал Вояж. Ох, нахожусь именно здесь. Так, посмотрим, чтобы ничего а, не случилось. Что ты тут забыл? Да, Вояж использовал. Что ты тут забыл? А Вояж использовал что, глухой? Что ты тут забыл? Вояж использовал. Так, ну зачем ты сюда пришел? А? Я так... да, просто знаю, как где надо этого места, поэтому я и пишу. Тебе нужно узнать хотя бы, где он находится, и все. Там мне без Так, всего. Ты себя хорошо чувствуешь? Ну да. Давайте мне расскажешь, как ты это сделал. Точнее, я знаю, как ты это делал. Мне один человек рассказал, как ты это сделал. А давайте мне эту штуку дашь. И будешь, и. И, и, и, и сережки дашь, и кольцо дашь, и все дашь. Давай. Нет. Ты видишь, какой красивенький. Ну, Вообще-то страшно. Ну, все, Ой, давай, красив, конечно. Как всегда, этого Дипенчен нет. Я просто... Что а -а -а. ты делаешь? А -а -а. Тебя жду. Ты подверг весь город опасности. Я тебя сейчас изобью я из я подверг, Чай не подверг. Если бы эта штука не сработала, тогда бы случился конец вселенной ты на что на этот? Ты бы... должен забрать у мистера, у мистера Бака, камень кота. Если он это услышит, те рогухой пид просто на мадику будет камни. Он глухой как таракан. Я ему сейчас позвоню. Алло, мистер а Баггак. Так я его, так а я его просто есть, я отправлю измирания те не. Он оттуда выберется. Он оттуда не сможет выбраться. Там... Его законы работают только там. И... Оттуда ты отверг. И чё они Иди отсюда. Не уйду. Иди. Не уйду. Так. Примем жесткую Кстати, посмотреть, что мы вернули. Ну что вернули, Стабак? Камень черепашки который ты хочешь отдать мне, да? Нет. Так у меня нету. Ну так появится. Когда? сегодня или в августе все иди отсюда пожалуйста а что? Кстати, ну, это, поздравлять э, с прошедшим праздником нет День День я понял про какой-то праздник давай я тоже приду сейчас я же собираюсь выходить да я скажи да ты собирался решиться всех тальцмана или чтобы или чтобы что адмирал себе сделал защиту талисмана. Все, что это за талисман мне скинули? Дусу, мой хороший, к вами. Как я тебя давно не видела. После того, как я использовала и уснула. И меня оживили, я тебя так долго не видела. Дусу. Мы отомстим. Всем. И начнем мы. С моего мужа. За то, что. Ладно.